ой, соловушка, громче, Чтобы песня делась звонче, Чтобы радовала душу, Лети на сушу. Пой, соловушка, возле окошка, С ветром покружись немножко, Погрей на ветке брюшка Родные края милее, А ты пой веселее, Поезд соловушка звонче, Чтобы на душе становилось бойче. Звезда, свечащаяся в тишине, подмигнет лучом, где бы ним, в какой стороне Будешь видеть, как вспыхнет огнем, и порадуешься за то, что еще жив, и горит звезда, и летят года. И ты душой чист. Тучи грозные, куда путь держите? Может, на северо-запад, а может, на юг. Но вы не так страшны, как бешеный крик войны. Все та же чернь смешается с тучами, Как будто кипит, сливается с волнами. Ты так далеко, и солнце не светит. Нынче нелеко, нынче только ветер. Буду тебя ждать и дни, и ночи, чтобы не случилось с тобой, чтобы было мочи. Ты так далеко, мы любим друг друга, и пусть тяжело, пусть кружит в юг. Светит месяц, вижу его из окна. Горит румянец на щеках у меня. Среди ночи ярко сияет, и мои очи спать не решают. Светит месяц, словно лампочка горит, его богрянец как тайный щит. Опустится среди окон рассвет, красивый и тихий. Будет радовать много лет. Свет, как золоченный. Душа, словно колокольчик, звенит, И на заре будет рассвет, белый рассвет. Сердце тебя никогда не забудет. Важен цвет настроения, В который он окрашен, Как любого построения макет важен. «Ни к чему апатия, она, видимо, черна, к светлому симпатии красивому верна».